Здравия вам, господа бояре! Отдельный привет господам украинцам! В связи с последними событиями все новостные каналы превратились в бесконечные обзоры Украины. Я тоже постоянно залипаю, читаю новости. Мне интересно, когда это все дело закончится и чем. Но у меня остался один вопрос. Один вопрос к украинцам! на который от них же я не могу получить ответ с 2014 года. Вопрос этот звучит так. Хули вам не жилось? Хули вам не жилось с 1991 года, когда в результате развала Советского Союза вам... Отошло до хрена всяких ништяков, которыми бы вы никогда не смогли разжиться, если бы не было этого развала. Вам отошло очень много советских предприятий, которые Союз у вас строил. Вам отошло очень много советской техники, в том числе и военной, которую вы используете в войне сейчас. С 1991 года никакой новой военной техники у вас не появилась. Вся военная техника, которая у вас есть, которой вы воюете, она поставлена примерно до 1987 года. Так вот, вам дали все. Вам дали все, что вы потребовали. Даже Черноморский флот, который вам нафиг оказался не нужен, который вы потом сгноили, вам дали все. И при этом открыли российский рынок. Вы могли сливать нам свои говноланосы, которые мы успешно здесь эксплуатировали под такси. Вы могли нам сливать свой говнорошен. Кстати, неплохие конфеты, я в Рошене в этом тоже работал. Вы могли сливать нам свои самолеты, да, но вы их просто не делали. Однако успешно делали на Моторсиче двигатели, которые пользовались спросом именно на российском рынке. И да, ваши двигатели стоят до сих пор на наших самолетах мы их у вас купили, угу. так хули вам не жилось, у вас еще и скидка на газ была, вы могли, если бы нормально работали со своими предприятиями, вы бы могли жить круче всех, вы бы могли жить круче России, Но ну, что-то вот как-то лениво было, видимо, работать, Поэтому решили все развалить. 16 бомбардировщиков стратегических Ту-160, помните вам, отошло от СССР? По недосмотру отошло, потому что они у вас в Прилуках базировались. Их не успели просто перегнать обратно в Советский Союз, где они были произведены и для защиты которого они были сделаны. По недосмотру просто вот росчерком пера какого-то дебила, вам отошли вот эти 16 самолетов, которые вы не смогли ни эксплуатировать, ни сохранить. Я помню, в каком-то году Украина решила немножко выпендриться и поднять в воздух хотя бы один Ту-160 на военный парад, чтобы показать, какая у Украины офигенная боевая мощь. Но не нашли 40 тонн топлива. Ну это смешно. 40 тонн топлива, это... Одна заправка столько вмещает. Одна обычная автомобильная заправка вмещает 40 тонн топлива. Либо жалко было заправить самолет, да? Россия предлагала эти уникальные машины выкупить обратно. Хотя мне непонятно, почему она должна их выкупать. Это то, что было произведено в Советском Союзе. Просто на момент развала находилось на территории Украины. Ну, так же, как Крым. Почему-то вот он находился на территории Украины в тот момент. Ну да ладно, предложили выкупить эти самолеты, России они были нужны, но вы что сделали? Вы их распилили на американские деньги, американцы давали по миллиону долларов за каждый распиленный стратегический бомбардировщик Ту-160. Я был в шоке, если честно, от этого. Я был в шоке от того, что вы недостроенный авианосец продали китайцам за 20 миллионов долларов. 20 миллионов за авианосец. Вот серьезно, это какими надо быть дебилами, чтобы так стрелять себе в ногу. Черноморский флот сгноили. Последние годы мне писали некоторые украинцы, что, а, все равно там было все ржавое, и ничего нормально не плавало. Ну, как ухаживали, так оно и заржавело. Так вот, хули вам не жилось, когда у вас было все, у вас был огромный российский рынок для сбыта своей говнопродукции, вас никто не трогал, к вам никто не лез, на вашу территорию никто не посягал и не претендовал, Крым был ваш. Хули вам не жилось, что за националистические настроения начались в нулевых годах. Вот это, мы не такие как русские, ну ладно, хрен с вами, ну мы Европа. Ну ладно, считайте себя Европой, сейчас вон каждая собака может посчитать себя коровой и весь ЛГБТшный мир с этим должен согласиться. Ну ладно, считайте себя европейцами, нам насрать, хоть африканцами себя считаете, какое нам до вас дело. Главное, о чем просила Россия, не размещать на своей территории войска НАТО и не заигрывать в военном плане ни с американцами, ни с европейцами, но нет. Очередной выстрел в ногу. Почему Крым-то отжали у вас? Потому что это был вопрос стратегической безопасности. Когда в Крыму вы собирались разместить американские военные корабли. Уже практически подписали договор о том, чтобы эти американские военные корабли там начали базироваться. Вам что, мало было денег от России? Вам еще надо было вот и рыбку съесть, и девочкой остаться, чтобы американцы вам заплатили за аренду портов, и чтобы россияне у вас потребляли всю вашу говнопродукцию и давали скидку на газ. Тогда Путин правильно сказал, нехрен, нечего, нужно убрать преференции. Преференции были убраны, рынок был подзакрыт, скидку на газ убрали, но... Украинцы не остановились. И в итоге это привело к тому, что единственным выходом обеспечить свою стратегическую безопасность у России было отобрать назад Крым. Вот такие дела. Хули вам не жилось? Я еще понимаю, что украинцы могут как-то ненавидеть россиян после крымских событий. Но хули вы нас ненавидели до крымских событий, когда мы абсолютно вам никак не мешали жить? Я был в шоке от того, что говорили некоторые люди тогда, о том, что ну вот, которые с Украины были. Они на полном серьезе меня пытались убедить в том, что у России какие-то имперские амбиции там, по поводу Украины. Причем, в чем конкретно эти имперские амбиции были? Они не отвечали, они не могли на этот вопрос ответить так же, как и не могут ответить на вопрос «хули вам не жилось до 2014 года?». Сейчас многие отписывающиеся от моего канала в комментариях украинцы говорят, что, мол, Украина – это независимая страна, и она имеет право сама решать, быть на ее территории войскам НАТО или нет. Ну как-то надо немножко отдуплять, что если вы входите, допустим, в Евросоюз и размещаете на своей территории войска НАТО, то вы как бы сами уже много чего не решаете. И почему было не договориться с Россией? Ведь была же возможность. Мои подписчики мне сказали, что украинцев просто ввели в заблуждение. Им хорошенечко, основательно, поездили по мозгам про всякие голодоморы... Им хорошенечко поездили по, по мозгам про то, что Бендера у них там какой-то национальный герой, хотя на самом деле это преступник. Вам колоссально изменили сознание, но попробуйте откатить назад, ну хотя бы на 2003 или 2004 год или на 95 как вам нравится. Хули вам не жилось, у вас было все. У вас было все, вы создали успешных мировых блогеров, таких как Ивангай, который, кстати, тоже за счет российского рынка поднялся, он ведь русскоязычный. Когда вам надо было денег, вы разговаривали на русском языке и делали каналы на русском языке. Но когда вам хотелось сильно выпендриться, что вы какие-то не такие, вы пытались запретить в Украине использование русского языка. По факту так его и запретили, потому что в школах он перестал преподаваться, телевидение все стало вестись на украинском, но это хрен бы с ним. Лишь бы не запрещали русскоязычным между собой разговаривать на русском. Для них бы это было ударом. Хули вам не жилось в своей стране, когда вы начали в российском интернете создавать какие-то поначалу интересные паблики, а потом оказалось, что эти паблики просто ждут момента, когда начать скрытую пропаганду против России. И вам удалось даже некоторых россиян настроить против своей страны. Это, вы знаете, такое слово есть, ватник. Вот патриотом Соединенных Штатов быть почетно, если ты проживаешь в Соединенных Штатах. А патриотом России, особенно с точки зрения Украины, быть просто мега зашкварно. И таких людей называют ватниками. Меня много раз обзывали ватником. Знаете почему? Потому что я не бегал с флажками Навального и не орал долой Путина. Я не во всем согласен с его политикой. Например, с жилищными алиментами я не согласен. А вот э, с войной в Сирии согласен. С возвратом Крыма согласен. И с сегодняшними действиями, кстати, тоже. Потому что выхода другого нет. Вот хули вам не жилось? Вы без России жить не можете. Если Россию просто убрать из вашего поля зрения, вам поговорить-то будет не о чем. Потому что во всех ваших проблемах почему-то виноват Москаль. Москаль, которому насрать уже давным-давно на вас. Понимаете? Москалю просто не насрать на свою стратегическую безопасность. Поэтому происходит... То, что происходит сейчас украинцы в комментариях и в личных сообщениях пытались меня убедить в том что я в россии получаю 10 тысяч рублей и молюсь на путина каждый день в вашем рашение я работал в тринадцатом году я тогда получал 36 это было на минуточку 9 лет назад 9 лет назад 36 это была минимальная зарплата в вашей же фирме, в которой я работал здесь, на территории Российской Федерации. Было очень печально, что фирму эту ликвидировали. Но я тогда понимал, что действительно у российского государства нет другого выхода. И я нашел российскую фирму, которая еще больше платила. О чем вы мне говорите? О чем мне говорят люди, которые сами... Еле-еле там работают за 200-300 баксов и ездят в Польшу мыть посуду и копать ягоды баксов за 800. Сколько россиян в Польшу ездят на заработки? Ну, может, кто-то и ездит, но я лично таких не знаю. Ну, так вот, мои вопросы по поводу хули вам не жилось. Я задаю не всем украинцам, а только тем, которые плясали на Майдане и выбирали Порошенко. Тем украинцам, которые еще в нулевых годах высказывали лютую ненависть к русской национальности. К тем, которые утверждали уже тогда, что это мы, москали, ваше сало поели. Это мы не даем вам ни нефти, ни газа. И в Крыму шухарили на прошлой неделе. И за это москаль должен быть им наказан. Я буду вам очень признателен, если вы, прежде чем от канала отписаться, в комментариях ответите мне все-таки на вопрос, хули вам не жилось, просветите меня, убогого россиянина, а то я ни в политике, ни в экономике не разбираюсь, без вас прям никуда. И всем украинцам я желаю основательно подумать над судьбой своей страны, войти в состав Российской Федерации на правах Украинской области и устроить свою жизнь по высшему классу. С Европой и с Америкой что-то у вас как-то не задалось.